Апрель, весна, и я снова одна Будет май, и я буду одна А раньше было не так Раньше было иначе Раньше были не ярче Ярче было солнце, значит я Солнце светит во все турне, да мне холодно, тебе не во